Сейчас мы с вами приготовим чизкейк Как сделать тесто Берем орешки, сначала промываем их И замачиваем на ночь Это миндаль Грецкий орех Фундук И финики Я тут убрала косточки тоже это все нужно в блендере перемолоть. Как сделать белую начинку для чизкейка? В основном это идет кишью и какао масло. Как растопить какао масло под видео будет ссылка. Мед и черная смородина, сок апельсина и пол лимона. Можно добавить корицу, ваниль, все по вкусу. Для украшения я буду использовать клубнику, виноград, киви, апельсин и какао бобы. Какао бобы я протру в терочку. Итак, приступим. Ну вот, я перемолола орехи с финиками, получилась вот такая вот масса. Это будет у нас основа к чизкейку. А сейчас мы будем с вами делать белую массу. Вот для чизкейка основа это кишью. Сок апельсина, растопленное масло какао. Как растопить на водной бане? Посмотрите под видео: немного сок лимона, немного корицы. И я добавлю еще мед для сладости, ложку меда. И все взбиваем в блендере. Вот здесь я взбила кешью. Будет белая начинка. А сейчас будем выкладывать основу для чизкейка. Я взяла вот такие одноразовые формы для выпечки. Чтобы создать определенную форму нашему чизкейку. Мы создали э, вот такую форму э, для чизкейка. Сейчас я буду делать немножко красоту. Заливаем кишью, перемолола черную смородину. Сейчас я немножко ее сюда намешаю, э, чтобы у нас э, был красивый чизкейк. Возьму не все, чтобы не было сильно кисло, украсим клубникой. Винограда украсим киви. И сейчас отправим его в холодильник на несколько часов. А, ну вот, я достала из холодильника. У нас получился вот такой чизкейк. Сейчас мы... Сейчас уберу вот эту форму. Посыпаю сверху какао-бобы, тертые через терку. Ну как как шоколад получается? Этот чизкейк получается больше средный, его не нужно варить, в духовке делать, то есть у него получается сразу все свежее, но если вы сыроед, то, конечно, каждый день такое есть нельзя. Его достаточно там на Новый год, на день рождения и все этого достаточно. Он очень калорийный, питательный. Попробуйте. Приятного аппетита и подписывайтесь на канал. Полный состав сыроедного чизкейка я напишу под видео.